Здарова бандиты, с вами Панда, давненько не виделись, поэтому давайте в честь встречи наберем 10 тысяч лайков и поехали смотреть рампаги. Собственно, хорошо ультанул СФ, хорошо ультанул еще раз и вообще, то есть, ну, рефрешер на СФа жесть, конечно. Следующий наш герой Джиггернаут, довольно стандартный, у него фарм по большому счету и есть Аегис. Аегис вещь, которая позволяет любому герою, не только Джиггернауту, быть более наглым, чем он есть на самом деле. Магнус неплохо завозит, Аутвор Девовер дает... Ульт, но это не спасает от Джаггернаута, Джаггернаута, который просто с ума сошел и наносит бешеный урон. Следующий наш персонаж Эникма, пока что нет рефрешера, но, как вы понимаете, хороший Блэкхолл. Боже мой, Вич Доктор сам зашел в этот Блэкхолл, сам зашел в Black Hole, парень. Отлично. Приходите еще, приходите еще. Следующий персонажик Свен, никакой проблемы, хороший залет с Блинка. Получает от Огра, тут же Банша, Банша, куда ты лезла, тебя просто, ой, боже мой, как будто против тебя не Свена какой-то, знаешь, бешеный АОЕ урон, ну и здесь просто нет шансов, под вордом Никс тоже погибает, жестко. Пудж, все любят Пуджа, классный герой, умеешь хукать, сделаешь мясо, ловит Джаггернаута вот так не напрягаясь, Аутвор Девовер наглеет. И получает по голове вместе с Сенкингом. Боже мой, пуджу вообще на все наплевать. Смотри, он просто неубиваемый! Просто неубиваем пудж! Просто читерский Пудж. Окей, я побежал, говорит. Еще и выживает. Окей, отлично. Хорошо блинкается на шейкера. Дает ульту Queen of Pain. И, собственно, добрый вечер. Четыре подряд. Абсолютно не напрягаясь. Ну и здесь же Лина отваливается вслед. Просто быстро, резко, дерзко Queen of Pain делает свой рампагу. Спектра. С Монтой, с Радиком, большой урон, естественно, двое подряд, не напрягаясь. Куда-то вдаль пытается убежать Баланарочка, но, как видите, некуда ему практически бежать. Выжигает стоящих рядом, собственно, своим Радиком. Ну и начинается атака по башне, здесь где-то шарится Рикимару, четыре подряд. Где-то где Воид еще должен быть вдалеке. Выкупается Инвокер. В Войда летит, собственно, Спектра на своей ульте. И в куполе Войд ничего не может сделать трансформленный спектре Ничего! Даже в своем куполе Спектра легко делает Войда. Медуза с молниями. Соскади, скади с молниями, Дефьюзл Блейд, Манта. Ну, короче, собрал просто все что, все, что душа его пожелала. Но главное, что Медуза наносит большой урон. Действительно, это очень клевый керри. Ну и вы сами видите, что противник просто рассыпается с ее тычек, ну и большой ауио урон Медузы, естественно, здесь на руку, без шансов, абсолютно без шансов, гонит спектрук Фонтану, ну это знаешь, это просто, просто грустно играть, когда против тебя настолько, настолько расфармленный персонаж. Ну и выходит Терроблейд с Фонтана, добрый вечер, мне кажется, 100 героев можно было ставить, Медуза и сотни бы развалила. Следующий герой Оракул, он довольно со стандартным фармом для Оракула. И очень странно, что на этом герое тоже можно сделать рампагу, имея всего лишь тряпку, арканы, ну и, соответственно, тпшку. Сами видите, что происходит. Рубик пытается уйти куда-то в закат. В это время э, умирает Эмбер. Откуда-то из кустов палит Феникс. Довольно нагло с его стороны здесь выходить против такой толпы героев. Ну и Феникс, как вы понимаете, наказан Оракулом. Где-то вдаль опять убегает Рубик. Оракул вовремя подходит и успевает, по сути, достилить Рубика и достиливает еще и Свена. Вот так вот стилил, не стиль, ребятушки, а рампага моя. Ну и последняя рампага у нас на варлоке, пока вы ее смотрите, как всегда, жду ваших рампаг по ссылке в описании, отправляйте. Ну и давайте наберем на этом ролике 10 тысяч лайков. Следующее видео уже завтра, так что заходите. Спасибо за просмотр, удачи вам!